На ремонте вот такой холодильник высокий, где-то метр восемьдесят Samsung. Это холодильник Нофрост. No Значит, его модель здесь есть бирка. Вот так он называется. RL33 EBSW. Вот так можно определить что это на frost с ошибкой d5 сейчас включу холодильник увидим как только включается вот такая ошибка показывает ошибка d5 кто-то говорит что это ds ну как бы d5 эта ошибка появляется при выходе из строя датчика температуры испарителя его можем найти внизу вот под вот этой крышкой Значит, как мы сюда добираемся непростая задача кстати открываем откручиваем 4 винта и вот как бы выдираем вот эту первую панель она на клипсах вот таких ну, на защелочках вот, на вот таких напротив вот этих дырочек защ... там такие... ну просто если сильно тянуть оно выкладывается просто тянем ничего не надо делать просто тянем и первая часть выкладывается и снимается потом откручиваем еще два винта вот на этой вторая часть здесь остается. два винта откручиваем и здесь вот такие защелки Одна, вторая. И, и вот здесь еще снизу э, тоже упирается. Но лучше снимать вот эту, э, эту, и вот, э, наверное, вот эту подним, опускать. И тогда сначала бок и вверх. И потом уже низ. И, э, и вытаскиваем, мешает вытаскивать, допустим, датчик. Здесь э, датчиков несколько. Есть, например, один датчик, который вот здесь стоит. Да, вот, вот здесь он прицепляется. Его вот вытаскиваем и добираемся до того датчика, который нам нужен. Он. Это, скорее всего, вот этот. Такой же датчик. Э, точно такой же. Только вот он вот здесь прикручен вот здесь прикручен потом в черной гофре, ну, в кембрике и заходит вот в эту коробочку и меряем его сопротивление они два одинаковых меряем здесь сопротивление и меряем вот здесь этого датчика сопротивления теоретически сейчас градусов 15-20 здесь должно быть где-то 8-10 килоом. снимаем вот здесь меряем и вот э, коробку эту откручиваем там такой же разъемчик тоже и и тоже э, снимаем мере должно быть ну, при температуре градусов 28 10 кило э -э, в общем и, и смотрим значит чтобы точно проверить можно вместо этого ну не этот скорее всего рабочий не рабочий скорее всего это вместо него можно сюда в разъем поставить 10 сопротивление и теоретически холодильник должен завестись заработать значит проблема точно тогда просто обыкновенный резистор любой мощности 10 килоум поставите ну или приблизительно 8 5 килоум 7 он плюс-минус должен завестись. хотя бы он понимает что температура он, она колеблется от, в зависимости от температуры. поэтому там плюс-минус какой найдете такой поставьте. сейчас померяю сопротивление и все покажу. итак обратите внимание. вот я подключил добраться до, до, до этого датчика. как раз вот разъем два желтых правда разъем тут смотрите не такой как у ну вот такой разъем с, с, с такой защелкой боковой соединилась и показывает 0,6 киловома 600 Пос... я поставил на 20 киловом постав... показывает 0,6 а ставлю и он по сути дела вот точно такой только разъем видите фиксатор здесь вот такой сверху. а у этого фиксатор сбоку. по сути дела они одинаковые. подсоединяю к нему. к этому датчику. и вот показывает 6 киловатт. Вот этот я датчик подключил. показывает 6 киловатт. по сути дела сейчас что мы сделаем. Мы вместо этого датчика э, вот сюда вот сюда можем поставить э, сопротивление э, 6 кг. И запустим, должно работать. По сути дела. Ну, оно и так видно, что датчик. Э, суть в том, что нужно заказать такой датчик. Он точно так же выглядит вот так. Э, здесь на двух стяжках его пристегнули ну, скорее всего он не только там на двух стяжках держится но еще вот тут вот сверху может ну, хотя его тут наверное можно вытащить он на стяжках вот, вот здесь на стяжке и вот здесь на, дво... на двух стяжках тут откусим потом новые стяжечки или расчехлим стяжечки чтобы потом назад их поставить ну, скорее всего откушу я вытащу а сюда ä, попробую к контактам ä, вот сюда к этому разъему подсоединиться сопротивление сейчас найду что-то 5-6 кило и постараюсь как-то так его э, ну, не знаю как э, так чтобы оно соединилось и попробую запустить должен запуститься, а значит ну, ну, вообще 100% эм, это да, чек, ну, я и так по сопротивлению вижу просто для того, чтобы вас убедить